Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня хочу вам рассказать, как приготовить сырники для маленького ребенка. Если вашему ребенку еще не исполнилось три года. Для этого нам понадобится творог, десертная ложка э, сахара, одно яйцо и одна ложка муки. Все это замешиваем. Сейчас покажу, как. Я беру это все вилочкой и все перемешиваю. Яйцо, творог, 200 грамм творога, одно яйцо, десертная ложка сахара и две десертных ложки муки. И будем готовить сырники на пару, потому что ребенку 3, нет еще трех лет, поэтому им жареное нельзя. А вот такое такие сырнички можно. У нас получатся вот такие прелестные сырники. Вот такие. Сформировали сырники и выкладываем теперь для пароварки. В нашу мультиварку заливаем водичку. Вот пошла водичка. Немного, где-то с пол-литр. Устанавливаем наши сырники. И закрываем крышкой мультиварки. Закрыли. И теперь функция пароварка. Все, 10 минут и наши сырнички для малыша готовы. За 10 минут подготов... приготовились наши сырники. Смотрите, какие они пышные. Вкусные. И ребенок их кушает с аппетитом. И пока он спит, у него дневной сон, мы его закрываем крышечкой и хорошо укутываем полотенечко. Всего приятного аппетита! Здоровому вашему малышу!